Да, сегодня идем мы в стоматологию, ставить Диане брекеты. Пока что на верхнюю только челюсть, нижнюю. Потом подумаем, посмотрим, когда мы уже подходим к стоматологической клинике. Потом Диане покажу, расскажу ее первые эмоции. Сначала она очень хотела брекеты. Теперь, когда дело подошло к делу Давай. и надо ставить ей стало страшно она начиталась разных комментариев в интернете, что первые дня три зубы очень болят ну посмотрим На, потом расскажем эмоции Вышли мы, поставили брекеты. Стой, улыбнись. Вот такие! Ну рассказывай, какие эмоции, впечатления, как это больно, не больно? Не больно. Не больно. Но этот расширитель, который рот вставляли, чтобы не мешали зубы угу. и так далее. Ну конечно. Неприятно. Не очень. Неприятно. Ну прям боли такой нету, да? Вот, замечательно. Но ну, единственное, смешало, что кажется, что как не что вот... ну, На это первое время, потом уже привыкнет. А не думать, что Но Не больно. Все, отлично. Брыгеты ставить не больно, вывод сделан. Сейчас мы пойдем в аптеку, нам надо купить на электрическую щетку, специальные насадки нам надо купить гель врач сказала, что первое время брекеты могут слизистую натирать и если это будет больно то надо мазать специальным гелем вот, сейчас возьмем гель, возьмем насадки должно быть все хорошо пока ничего не болит ну что я тебя поздравляю! Ты теперь с брекетами на пути. Красивые улыбки. Первый шаг сделан. Ну, всем хорошего дня. Удачи! Тоже ничего вам не бояться. Успехов! И вывод делайте брекет. Все у вас брексилась. И тысяч, Вот, и минимум пора. Максимум два. Короче, год-полтора всего лишь Да, всего лишь. Да, к тринадцати годам уже будет точно красивая улыбка. Ну, короче, да, пока-пока.